Конкурс «Студенческий лидер» всегда является особенным для профсоюзной организации, говорит Булат. Вначале прошел этап на уровне университета, далее на республиканском. Здесь Булат Насибулин стал лауреатом конкурса «Студенческий лидер Республики Татарстан 2021». У нас было да, несколько таких конкурсных испытаний, серьезных. Самый первое – это визитка, где мы представляем себя, рассказываем в красивой творческой манере, что мы смогли сделать в нашей профсоюзной организации, наш опыт, достижения. И самое главное, конечно, это профтесты, профориентирование, где проверяется знание на правовой